Всем привет, друзья! С вами Гриф, и только сегодня стартовала новая акция от Mail.ru бонусные ящики. А пока что вы все еще здесь, проголосуйте в вопросе, выпал ли вам хотя бы один ящик. К примеру, вот только недавно я обновил страницу акции и увидел один ящичек. Ну, конечно же, он был обычный. И чтобы его получить, мне было достаточно отыграть всего лишь три боя на ПВП. Сначала я запускался на Блиц, на новую карту Вилла. Кстати, я прогружался уже к третьему раунду, но мы все равно одержали победу. И, в принципе, после этого я запускался на мясорубку. Забрал бонус за первый выигрыш. Получается, потом еще раз запустился на мясорубку. Просто хотел разыграться, и после игры я добавил в друзья одного чувака, который сказал, что ему выпал один ящик, и то, что он улучшил его до раритетного И сейчас уже ждет, когда же у него будет возможность его открыть И только после этого я обновил страничку акций И увидел свой ящичек, который я не стал никак улучшать Я просто его открыл Сейчас я покажу как И я думаю, вам всем будет интересно посмотреть, что же мне выпало Итак, вот мы заходим на сайт Warface Наша новая тема получая подарки за бои в PvP» Так, сразу на страничку акции, посмотрим, что же у нас тут. А тут нас ждет обычный ящик штурмовика. Кстати, я даже не ожидал, что я увижу хоть один ящик, потому что мой друг Ган рассказал, что он сыграл 5 боев и ему нифига не выпало. Ну, я так посмотрел, здесь можно взять FNS Скораж, Убийца Зомби навсегда, Грач навсегда... Даже SIG-551 всегда может выпасть. Ну и что самое прикольное, золотая пушка на один час. Здесь у меня была золотая м 249 пара. А кроме этого еще куча ненужного хлама, которая, скорее всего, и выпадет. Так, далее. Что у нас тут? Сменить класс за 500 варбаксов. То есть у меня сейчас штурмовик, я могу поменять. Мне выпадет другой рандомный класс. Ну ладно, я, пожалуй, не буду ничего менять, в принципе, мне попался тот класс, в котором я играю, я, наверное, все-таки хочу уже запустить таймер, посмотреть, что же будет дальше. Поэтому давайте быстрее уже откроем эту коробку и посмотрим, что же там будет. Так, господи, свал на один час, капец, ну я так и думал, что мне выпадет какая-то фигня. Ну вот такие вот пироги, ребят. Кстати, обязательно пишите в комментах, что выпало вам. Давайте, всем пока.